Всем привет, меня зовут Михаил, сделал лазерную коррекцию по методу SMILE в клинике Шиловой Больно не было, страшновато чуть-чуть, но врач все рассказывал, что происходит, поэтому было более-менее спокойно И далее даже за руку подержаться Все, всем привет